Добрый день! Меня зовут Элина и я представляю ФГБУЦ Кимминкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Как отразиться на проверке мероприятий по информатизации, вступление в силу постановления правительства Российской Федерации от 7.08.2019 года номер 1026? В связи с вступлением в силу постановления правительства Российской Федерации от 7 августа 2019 года номер 1026 изменяются правила оценки мероприятий по информатизации, направленных на эксплуатацию 10 и 20 классификационных категорий в рамках второго этапа 2019 года и первого этапа 2020 года. Так, при отсутствии аттестата соответствия требованиям безопасности информации на информационную систему в экспертных заключениях таких мероприятий будет выставляться рекомендация о необходимости аттестации информационной системы по требованиям приказа СТЭК от 11 февраля 2013 года номер 17 в срок до 1 июля 2020 года. Обращаем внимание, что при планировании мероприятий Второго этапа 2020 года для неаттестованных систем в таких мероприятиях должно быть предусмотрено получение аттестата в срок до 1 июля 2020 года. В случае отсутствия работ по получению аттестата в указанный срок или в случае отсутствия срока аттестации будут проводиться соответствующие замечания. Для мероприятий по созданию или развитию информационных систем – в случае отсутствия работ, направленных на получение аттестата соответствия при систем в промышленную эксплуатацию или при отсутствии работ по защите информации в соответствии с требованиями 17 приказов СТЭК будут выставляться соответствующие замечания. В какой раздел мероприятия по информатизации возможно прикрепить дополнительные документы если закупка планируется в соответствии с пунктом 4, части 1, статьи 93, номер 44 ФЗ до 300 тысяч рублей. Если закупка планируется в соответствии с пунктом 4, части 1, статьи 93, номер 44 ФЗ, дополнительные документы возможно прокрепить в папку «Мои документы», раздел «Дополнительные документы закупки». При этом следует в поле «Комментарий», «Закупки» привести сведения о наличии дополнительных документов в закупке и о месте их нахождения. Может ли расчет НМЦК превышать лимит бюджетных обязательств закупки? Согласно письму Федерального казначейства от 22 декабря 2014 года, Номер 42 дефис 7.4 дефис 05 слэш 5.7 дефис 791 о направлении ответов на вопросы о применении федерального закона от 5 апреля 2013 года номер 44 ФЗ. В силу статей 72 и 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключение и оплата казенным учреждениям государственных контрактов иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, проводится в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации и с учетом принятых и неисполненных обязательств. Таким образом, цена контракта не может превышать доведенные лимиты бюджетных обязательств. В целях установления НМЦК – в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств необходимо рассмотреть возможность уменьшения количества или объема закупаемых товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, либо запросить увеличение доведенных лимитов бюджетных обязательств в установленном порядке.